Десерт Анна Павлова отличается отменным вкусом и очень приятной текстурой, а сладкое хрустящее безе в сочетании с нежным масляным кремом и ароматными ягодами не оставит равнодушными никого. Десерт Анна Павлова получается невероятно нежным, что делает его отличным вариантом выпечки на праздничный стол, вы можете приготовить его небольшими порциями. Виоложив меренгу одинаковыми кругами с помощью кондитерского мешка, в качестве крема можно использовать не только взбитые сливки, но и взбитое сливочное масло. Обязательно украсьте готовый десерт ягодами и сахарной пудрой, так он получится намного красивее. Ниже вы узнаете, как приготовить десерт Анна Павлова. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Жду ваших лайков и комментариев. Обещанный список ингредиентов. Белок куриных яиц – 100 грамм, сахар – 170 грамм, ванильный сахар – 15 грамм, 10 грамм в безе, 5 грамм в крем. Сливки от 33% жирности – 250 грамм, клубника – 250 грамм, черника – 60 грамм, уксус 6%, 1 чайная ложка, крахмал – 1 столовая ложка, сахарная пудра – 2 столовые ложки. Количество порций 4-5. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До новых встреч!